Думаю, вы на моем канале уже видели ролики с посылками из магазина сувениров Аман Маркет. В нем вы можете купить себе кружку, что пить чайок, фигурки по доте, чтобы возле Моника поставить, повесить на ключи до Хук и накупить еще много разных крутых штук. Если хотите показать друзьям, кто здесь главный дотер, то заказывайте себе такие же ништяки с бесплатной доставкой по ссылке в описании. Кстати, там сейчас идет жесткая распродажа. Йоу, это топ дота! Видос про Android приложение для киберспортсменов набрал уже больше 3000 лайков, так что делаю обещанную вторую часть. Если на ней будет хотя бы тех же 3000 лукасов, то будет и третья, а сегодня у нас будет снова кое-что полезное и кое-что фановое, так что лукас можете прожать сразу. Поехали! И начнем мы сразу с фанового, непонятного черт пойми чего. Dota 2 Hero Speak. это приложение, в которое разрабы запихнули абсолютно весь звуковой контент Dota 2. Я как вы будете его использовать, но я включал отсюда, например, фоновую музыку, она мне очень доставляет. Также тут есть целая куча реплик, фраз, звуков, и все это можно ставить на звонки, на всяческие оповещения, смски и куда вообще захотите. Если бы были русские реплики, то было бы просто шикарно. Так что, если вдруг меня смотрят разрабы Dota 2 Hero Speak, то помечайте там себе. Но побаловаться в принципе сойдет и так. Да и музыку на русский переводить не нужно, так что юзаем. Дальше у нас кое-что полезное, особенно для всех тех, кто так или иначе связан с киберспортом, если вы играете на про-сцене, делаете ставки на матчи, просто следите за этими матчами или же все сразу, то вам эта штука очень пригодится. Называется она Live Dota, и это по сути сервис для того, чтобы ничего не пропускать. Можете фоловить здесь любимые команды, смотреть расписание турниров, чекать трансляции, ставить напоминания на матчи, смотреть статистику, отслеживать отдельные лиги и прочее прочее прочее прочее. Для фанатов киберспорта это просто ТОПчик, да и на самом деле для всех, ведь почти все мы становимся фанатами киберспорта, когда на носу интернешнл или хотя бы мажор, так что советую поставить эту штуку заранее и разобраться, чтобы потом не отставать. Благо тут все просто. Следующее приложение снова дико полезное и уже для более широкой аудитории. Реально классная тема под названием ГГВП или просто ГГ. Приложение представляет из себя некую ленту со всей вообще актуальной информацией о дотке. Тут вам и статейки с сайтов типа киберспорт.ру, тут вам и стрим из дота раздела твича и даже видосы. Правда там только NS и разные хайлайты, а таких классных андеграундных челиков как я там нет, но я не обижаюсь. Кстати, кроме развлекушки есть и кое-что полезное Например, можно почитать гайды на героев, посмотреть разные предметы из магазина и даже поиграть в Викторину, прямо как в Старое Доброе. Так что разрабы сделали реально круто, приложение и для новичков полезное, и для задров нормальное. Сразу вся инфа в одном месте. А если юзать вместе с Live Dota, то вообще красота. Ну и будем заканчивать, Последний application на сегодня реально упоротый и при этом еще и лагучий и тяжелый. С его помощью можно призывать разных героев из мира доты прямиком к нам. Выглядит дико, но забавно. И чем лучше у вас камера на смартфоне, чем круче можно делать приколясы, но у меня всякие лаги задолбали довольно быстро, так что я его потер из-за Хватки места. Все-таки, пол гиганта на моем флагманском элитном смартфоне за 10 тысяч нужно заслужить, потому что памяти и так дефицит. Но вы можете пофаниться часок другой, тема действительно веселая. На этом все. четыре приложения сегодня я вам показал, и на самом деле у меня в рукаве есть еще кое-что. Так что ставим лукасы, набираем 3000 лайков всего, и я делаю следующую часть. Ну и подписывайтесь же уже наконец. Удачи!